Всем здравствуйте! Здравствуйте, дорогие партнеры, здравствуйте, дорогие гости, те ребята, которые смотрят на YouTube-канале вебинар. А всем привет! С вами Ольга Арзумамен. Ну, и сегодняшний э, вебинар я начну, наверное, не с маркетинга, а, на, а давайте немножко поговорим о приглашениях, о том, как мы делаем бизнес. А, ну, вот э, я всегда, когда меня спрашивают, например, а, э, э, э, э, если вот, например, если у меня спрашивают, Сколько, где ты работаешь, где зарабатываешь, сколько ты заработал. Я всегда, никогда не скрываю, я всегда показываю кабинет, открываю и показываю, меня спрашивают, как ты это сделала, как ты это заработала. И здесь я всегда говорю, ты сам, сам или сама виновата, что спросила меня. Я сейчас расскажу. Есть, ребята, такой анекдот, я хочу вам его напомнить, наверное, все знают старый анекдот про сетевиков. Сетевики, едет сетевик в вагоне, военный, батюшка-священник, и едет сетевик. Едут они в купе, вот и военный говорит. Я всегда, когда обучаю солдат, когда там на учениях, когда в бою, я всегда говорю первое, ребята, с Богом и вперед. Вот И всегда мы как, побеждаем, всегда выигрываем и всегда остаемся в плюсе. Врач говорит. Ну, я тоже, когда приступаю к операции, к операции, возле операционного стола перекрестюсь и всегда говорю с Богом. А, вот, а священник говорит, ну, ребята, а я так вообще с Богом на короткой ноге, так что сами понимаете. Сетевик говорит, так, ребята, а ну пойдемте, выводит их, заводит соседние купе, открывает купе и здесь все купе. «О, Боже, опять ты!» Вот, говорит, видите? Так что сейчас многие сетевики так и работают по этой схеме. «О, Боже, опять ты!» Ну, насчет того, что меня иногда спрашивают, «Ольга, вы сетевик?» Я, я, я, я не сетевик. Я, ну как, наверное, считаю себя всегда предпринимателем или маркетологом в индустрии сетевого бизнеса. Так можно расценивать нашу, нашу профессию. У нас продуктом в нашем фонде являются деньги. Деньги делают деньги. Поэтому ну, мы не сетевики. У нас нет продукта, с который с мы, мы бы распространяли. У нас только деньги. Да и профессию, ну, по прилагательным, ну, нельзя называть сетевик. Поэтому я к чему рассказала вот этот анекдот, ребята? Да к тому, что ну, сетевики, они как мы их привыкли называть, то цыгане, это все, да, они, э, настолько их везде много, и настолько э, они, э, я хочу заметить, что они очень дружные, они дружные, у них идут конференции, они делают встречи, они все, они дружные. Я почему начала этот вопрос? Да потому что, ребята, у нас э, немножко э, нет... Э, нашего, как сказать, ну... Нет такой вот активности. Редко, ведь вы же тоже, я вот помогаю партнерам и смотрю, что у партнера весь скайп красный. Не отвечает даже на приветствие в чате. Ведь всем, каждое утро мы всем говорим, всем пишем, доброе утро, партнеры. Всегда можно в чате. Это чаты не только для того, чтобы, вот как для информации, ценной информации, там, когда вебинары, когда, когда что, когда ролики записываем информация это мы тоже должны как-то дружно быть в чатах и поздравить с днем рождения и поздравить партнера и поздравить с рождением там внука дочки сына как-то нужно немножко быть дружнее, активнее в чате, потому что в другой раз и думаешь, заводить партнера туда, в этот чат, где тишина полная, или не заводить. Это тоже первое имеет очень большое значение. Значение на то, что партнер заходит новый, а его даже никто не поприветствовал. Я очень прошу вас, ребята, будьте, пожалуйста, активнее активнее. Есть у меня чаты, где там и, и анекдоты рассказывают, и смеются, и а, шутят. Я считаю, что такие чаты, они активные и рабочие. Ну, давайте с чего, как всегда, спрашивают с чего начинает бизнес, как делается бизнес, и, и с чего бы, э, э, ну вот, три есть аспекта, как начать бизнес. Первое, я всегда буду рассказывать, как вот я всегда делаю. Я никогда не захожу на эмоциях в какой-то проект, в какую-то какую компанию. Я первое всегда спрашиваю, сколько Сколько здесь я могу заработать? А вы знаете, что у нас в, в фонде нет никакого ограничения для заработка. Вы всегда можете, когда у вас спросят, сколько я здесь смогу заработать? Да сколько твоя душа пожелает? А сколько ты будешь работать? Нет у нас никаких ограничений, как вот есть в других проектах или компаниях. Ты заработаешь здесь там 250 тысяч нет у нас здесь такого нет у нас но ну... Ленись, не, крутись, не ленись, и сколько твоя душа пожелает, столько ты и заработаешь. Единственное, что может ограничение быть у нас в фонде, это только твоя лень. А так, если ты не будешь лениться, ты постоянно будешь все время работать, и будут постоянно у тебя деньги на балансе. И с кем? Второй вопрос всегда задают, с кем? С кем это всегда, не знаю, как у вас, у меня первый, всегда спрашивают, кто администрация. Если у него страничка в соцсетях, дайте ссылку на страничку. Никогда не бойтесь, давайте наши, вот, спрашивают администрация. всегда сбрасывайте страницу Дениса. Даже если у Дениса будут задавать какие-то вопросы, он всегда отвечает на все интересующие вопросы. Вот. И всегда интересуется, сколько этот админ лет работает уже в интернете. Это имеет очень большое значение. Денис нас уже давно работает, у него очень хорошая репутация как администратора. Поэтому я всегда даю контакты администрации. И третий всегда вопрос, как как мы будем делать бизнес? А как мы будем делать бизнес? Это всегда, я отвечаю, как. Будем работать командой, будем работать всегда, помогать нужно друг другу. Я, например, всегда рассчитываю, рассчитываю на то, что сколько я смогу пригласить, например, вот на такую на, на, на одну площадку, вот начнем с фонда, да? начнем с World Money, сколько я сюда могу пригласить партнеров. И как быстро я выйду на этой площадке, на такой-то, за один круг, сколько я сделаю, получу, сколько я с одного круга получу, сколько я получу с двух, из трех, из четырех кругов. И рассчитываю всегда свои силы. Ну и давайте теперь начнем познакомиться. И те, которые еще не знают, познакомлю я вас с нашим, нашим фондом. Наш фонд – это сообщество, объединяет, объединяет людей для финансовой взаимопомощи деньгами между партнерами. Это партнерская программа. В фонде у нас есть 4, 5 уже маркетинг-планов, очень уникальный. Каждый маркетинг у нас придуман нашим, разработан нашей администрацией вместе с нашими с нашим программистом, с нашими, с нашими маркетологами. Вот. И на каждая площадка она очень уникальна. И доходы здесь совсем нигде не ограничены. Ну, ничем не ограничены. Есть основная площадка World Money, есть площадка социальная ПД, есть очень крутая площадка Golden Ring, есть Бехома Будь Дома площадка, которая вышла в нас в коронавирус в кризис, и только вот стартовала площадка клевер. Она имеет два клевера. Клевер мини и клевер они а, считаются одной площадкой, они асимметричны полностью все, а, только единственное, отличаются они а, входом и, а, естественно, заработком. Ну и давайте, наверное, пойдем на слайды, а, где мы на слайдах а, я сделаю вам презентацию. А начнем мы презентацию а, с нашей площадки. World Money и сегодня рассмотрим площадку ПД. Ну, вкратце давайте. Я почему люблю, уже, наверное, те, которые все время ходят на вебинары, я постоянно говорю, я обожаю эту площадку. Я не знаю, я влюблена в нее по самые уши. Ребята, она настолько денежная. Конечно, немножко отличается от Golden Ring. В Golden Ring вы там, с одного партнера по 20 тысяч, по 80, по 100. А здесь тоже неплохо. С каждого партнера по 30 тысяч. Я считаю, что это очень хороший, хорошая площадка. Ну и давайте я буду показывать вам, как, как быстро выйти на доход 86 тысяч. Ну и всегда говорю, покупка первого стола у нас в обязательном порядке. Остальные столы вы можете покупать по желанию. Только на этой площадке у нас разработано 18 стратегий. Вы можете э, работать по любой стратегии. Выбрать и работать первый и четвертый, первый и второй, первый и третий, первый э, и пятый, первый и шестой, э, первый, второй, третий, первый, первый, второй и четвертый. Ну вот, ребята, здесь только выбрать любую стратегию и работать, начинать работать по этой стратегии. Мне очень нравится стратегия первый и второй, и нравится стратегия первый четвертый и стратеги, она называется у нас фарш-саш первый и четвертый. И нравится первая и пятый. Ну и давайте начнем, что мы активировали всего лишь первых два стола, это всего 3000. Первый стол у нас стоит 1000, второй 2000. И начнем с того, что к вам приходит первый партнер, становится на первый стол и становится на второй. Как только он нажимает покупку, второй партнер нажимает покупку первого стола, у вас автоматом закрывается этот первый стол и вы сами под себя становитесь сюда на второй стол. И он покупает второй стол, и у вас этот стол закрывается и открывается за 6 тысяч. Этот третий стол, как только первый партнер, это первый партнер, как только первый партнер закрывает свой а второй стол, он приходит и становится к вам сюда на, первый, на первое место. Сюда вы можете поставить третьего партнера и тысячу рублей на баланс для вывода. Вы закрываете свой второй, вот этот полностью этот стол и сами под себя становитесь сюда. Или вы, или ваш второй партнер, кто из этих партнеров, из ваших, будет активный. И сюда приходит, становится ваш второй партнер, который пришел, следом закрыл второй стол. Он приходит, становится... Вы, когда стали, вам 6 тысяч на баланс для вывода. И смотрите, у вас всего лишь, всего лишь, ребята, 8 человек, а у вас уже на балансе 10 тысяч. Так вот, пока сюда не стал партнер, я вам советую купить вот этот четвертый стол за 5 тысяч. А для чего? А для того, что когда становится сюда второй партнер, у вас идет 1000 рублей на баланс для вывода. И э, автопокупка этого стола. А у вас он уже куплен. И вы сами под себя становитесь сюда. А у первого партнера закрывает третий стол. И приходит, становится сюда. У вас закрывается. Вы опять сокращаете количество партнеров. У вас закрывается э, четвертый стол. И открывается за 10 тысяч а пятый стол. Э, у этого партнера. Во второго партнера, например, закрылся этот третий стол. И он приходит, становится сюда, к вам, на это место. И вам приносит 5000 на баланс для вывода. Вот они, эти 5000 у вас обратно к вам вернулись. Ну и здесь, а здесь уже закрывает... Четвертый стол, первый партнер, и приходит, становится сюда. Закрывает второй партнер, вы закрыли, второй партнер закрыл, стал сюда. Вы закрыли свой четвертый стол, своего клона, вы стали под себя. У вас с накопительного баланса переходит автопокупка за 30 тысяч, покупается шестой стол. И здесь, ребята, вот здесь очень прям... Очень-очень-очень круто. Как только закрывает первый, пятый стол первый партнер, он становится сюда. И у вас 30 тысяч. Но сейчас 20, за 20 тысяч идет, активируется площадка Golden Ring, а 10 тысяч идут на баланс для вывода. Вы закрыли свой пятый клон, и вы сами себе принесли на баланс 30 тысяч на баланс для вывода. Ваш второй партнер пришел... Пристал сюда и принес вам 30 тысяч на баланс для вывода. Но у вас еще идут следом за вами. Вы только сделали один круг, вы заработали 86 тысяч. Но за вами же идет третий, четвертый, пятый, шестой. И они точно так будут идти и становиться сюда. И каждый партнер принесет вам по 30 тысяч. Покупка клонов. По поводу клонов, ребята. Покупка клонов у нас здесь на любой площадке не ограничена. Вы можете купить за любую цену, купить этого клона. И, например, если вы купили клона... За 3 тысячи э -э -э -э, купили клона за 2 тысячи, за тысячу, за 5000 тысяч, за любую цену. Все равно этот клон хоть за тысячу, хоть за 3000 тысячи, он все равно вам принесет на баланс 30 тысяч. Ребята, любой клон на любой у нас площадке, за любую цену, он все равно выйдет э сюда на стол выплаты и принесет вам на баланс 30 тысяч, вот на этой площадке 30 тысяч на баланс для вывода. Поэтому здесь можно покупать клоны в неограниченном количестве. Это уже по желанию. Ну и давайте я вам расскажу еще площадочку «Бехомы». «Бехомы» – это наша площадка, вышла она в антикризис. Она очень маленькая, всего имеет один рабочий стол, второй стол выплат здесь и вход очень маленький, 500 рублей, и доход всего лишь, здесь вы зарабатываете 3000 а за один круг. Вы можете посчитать даже. Здесь очень хорошо начинать тем партнерам, которые только что пришли в интернет, в бизнес, еще не научились приглашать вот этот, этот вот «Бехомы», она очень подходит им. Приглашать на 500 рублей – это не такая уже проблема. И здесь он сразу же со второго партнера увидит 500 рублей на балансе для вывода. Это, у них всегда есть стимул пригласить второго и получить свои 50, 500 рублей, которые он потратил на вход, и убедиться о том, что это работает. Ну, и начнем с того, что вы пригласили первого партнера, у вас идет заморозку. У нас есть накопительный баланс и есть баланс для вывода. А накопительный баланс я, те, кто не знает. А те, кто знает, напомню, накопительный баланс у нас накапливается денежные средства для покупки следующего стола или же для вывода на, перехода на баланс для вывода. Ну и приходит к вам, как я сказала, первый партнер, 500 рублей у вас идет в накопительный. Второй партнер становится вам 500 рублей на вывод, на баланс для вывода. Здесь можно купить клона за 500 рублей и закрыть этот стол. Купили клона а, за эти 500 рублей. И у вас открылся стол за 1000 рублей. А стол выплат. У вас первый партнер закрыл свой первый стол и становится к вам сюда. на Здесь у вас идет 500 рублей на баланс для вывода и за 500 рублей у вас идет реинвест. Куда? К своему спонсору. Здесь очень хорошая привязка к спонсору. Вы будете постоянно, как только закрывается у вас первый стол и вы становитесь сюда на второй стол на это место и вы всегда будете лететь к своему спонсору становиться на первый стол. А 500 рублей у вас идет на баланс для вывода. Приходит вам второй партнером 1000 рублей на баланс для вывода. Вы закрыли своего клона и стали сами под себя и принесли на баланс себе 1000 рублей для, для, на баланс для вывода. Я считаю, что это очень хорошая площадка очень для новичков, те, которые только пришли. И учиться на этой площадке можно очень хорошо зарабатывать. Я хочу вам показать на, на площадку на своем слайде. Здесь более, ну как, виднее, да, чем на том, вот мне удобнее на моем слайде вам рассказывать о площадку ПД. Я всегда приглашаю сюда, на эту площадку, только на полторы тысячи, это первый, второй, третий и четвертый стол. Это не такая большая сумма, и плюс я подарок даю а, на эту площадку, а, 200 рублей а, для... А, Активности на, на месяц для активности э, кабинета. Э, здесь только на этой площадке у нас есть подтверждение активности. Каждые 14 дней списывается у вас будет 100 рублей. На э, э, реферальные идут вознаграждения по 10 рублей. На 10 уровней вверх. И следующее это 100 рублей. Это идет покупка клона. Он, этот клон он станет к вам сюда же к вам на первые стол. Ну и давайте разберем маркетинг. Маркетинг очень простой, ну и, конечно, денежный. Все равно, вот у меня, например, бывает такая ситуация, ну вот срочно, нужно мне срочно денег. Я приглашаю себе партнера на 4 стола. И пришел партнер, он становится у меня на 4 стола. Я следом покупаю клону за 100 рублей, у меня этот клон закрывает все эти четыре стола, открывается пятый. А, ну, а так, ребята, здесь, смотрите, приходит второй партнер, просто те же действия, да? те же действия и опять покупаете клона за 100 рублей и у вас идет за 1000 рублей активируется площадка World Money основная и 600 рублей на вывод. Как сделать чтобы вам получить вот например если те которые работают я вам сейчас на кабинете покажу одну фишку чтобы вы знали эту фишку те которые работают на площадке ПД ну и теперь смотрите, у вас всего два партнера, а у вас активировался основная площадка за э, 1000 рублей и 600 рублей на баланс для вывода. Приходит вам третий партнер, э, вы также покупаете клона за 100 рублей и 1600 на баланс для вывода. Четвертый партнер. 1200, 1600 на баланс для вывода. А, тоже также идут реинвесты, тоже так же а, у вас закрыл, закрылись эти все три места, стол обнуляется и опять на это место когда становится ваш партнер или клон ваш, вы получаете опять 600 рублей на баланс для вывода, а в, за 1000 рублей ваш клон летит или ваш партнер летит туда на площадку основную World Money. Здесь смотрите, если вы Покупаете 4 стола, то к вам приходит один человек, вы покупаете клона за 100 рублей, и у вас открывается пятый стол. А, а чтобы получить первую выплату, вам нужно пригласить всего два партнера. И получается, она тоже очень хорошая, денежная, мне очень нравится, на ней очень легко работать, я, я ее никогда не сбрасываю со счетов. Мне эта площадка нравится. Ну и давайте я вам покажу просто на этой площадке ребята, пока я не забыла одну очень хорошую фишку. Например, если у вас а, вот стол например, а, открытый давайте посмотрим, вот так я вам покажу. А вам срочно ну вот срочно нужны деньги так, да, а, так, открытый давайте вот это вам срочно-срочно нужны деньги, а у вас здесь нет э, э, э, ни одной ноги. А, а у вас э, с этого места вы всегда получаете 600 рублей на балансовый, А вам нужно 1600. Вы... Я <клёх> на, на площадке World Money никогда не э, э, ставлю третьего партнера. А для, почему, спросите. Вы видите, вот у меня на этом это место, у меня всегда третье занято. Я его сюда не ставлю. А потому что, если мне нужны срочно, на площадке ПД у меня обнулился стол, а мне нужно до МАЛАС 1600 для вывода. И я захожу, ставлю сюда бронь на World Money, иду на ПД, и у меня здесь на ПД, например, стал партнер на все четыре стола. Мне нужно купить клона. И я покупаю клона себе за 100 рублей. И у меня клон закрывает все эти четыре стола. И мой клон летит и становится сюда. У меня идет World Money. То третье место это 1000 идет с World Money на баланс. И отсюда 600 рублей. Итого у меня на балансе 1600. Понятно это, ребята? Ну и теперь давайте как, да, и теперь я вам хочу показать по поводу реферальных вознаграждений. Здесь Денис вчера очень хорошо показывал, рассказывал. Я вам просто еще раз повторю, что здесь, если вы будете иметь в команде 1224 партнера, то вы, вот эти первые два, первые два партнера, получают... По 10 тысяч ежемесячно, 10 тысяч 240 рублей, прошу прощения, 10 тысяч 240 получают эти два, а, а, два партнера. Если 4 этих партнера получают по 5 тысяч, эти 8 партнеров получают по 2 16 партнеров получают по 1120. 32 партнера получают по 320. 64 партнера получают по 640. 128 партнеров получают по 160. 500, 256 партнеров получают по 80 рублей. 512 партнеров по 40 рублей. И 1024 партнера получат по 20 рублей. Это если считать, вы пригласили 2 на 2, а если вы пригласили 3 на 3, а если 5 на 5, вы представляете, какие суммы. Поэтому эта площадка очень хорошая, она хорошая. Вы здесь можете сделать себе очень хороший пассивный доход, очень хороший. Так, ну и теперь, ребята, наверное, что я еще хочу сказать. Я хочу вам вас попросить, если у кого не Господи, профили. у кого не стоят аватары, будьте так добры, поставьте аватары, заполните полностью профиль. Ну и теперь давайте, ребята, перейдем к нашей площадке. Клевер, клевер у нас есть клевер мини 1 и клевер мини 2. Они и э, площадка у нас еще есть клевер мини. Ой, клевер клевер. А, клевер один и клевер 2. А, чем они совершенно одинаковые, асимметричны эти площадки, но они отличаются входом. И, естественно выходом заработком а, начнем с того что а, разберем эту клевер мини вход сюда всего лишь а, 300 рублей здесь всего три уровня это первый уровень второй уровень и третий уровень это первый первый уровень у нас 3 второй 9 и третий это 27. Я считаю, что это не такая уж большая, огромное количество партнеров, чтобы пригласить и чтобы выйти на очень хороший доход. Здесь очень выгодно приглашать в том смысле, что здесь есть очень хорошее реферальное вознаграждение. Здесь за реферала первой линии, когда к вам становится, сейчас я обнулю. Чтобы было вам видно, когда к вам становится первый партнер сюда на первый уровень, вот за этого партнера вы получаете, стал к вам сюда первый партнер, вы получаете 50 рублей за уровень, 50 рублей реферальное вознаграждение. Когда становится партнер второго уровня, вот партнер второго уровня. Вы получаете 50 рублей за уровень, 50 рублей а, за реферальное вознаграждение. Когда становится партнер третьего уровня, вы получаете 25 а, за третий уровень и получаете 25 за а, реферальное вознаграждение. Я считаю, что это очень хорошее. Здесь с каждого... Партнера а, третьего уровня у нас идет 50 рублей отчисления. А, а, и посчитайте 27 умножить на 50 и получается а, 1350. Это и отчисляются деньги для перехода в Клевер Мини 2. А, ну а, а здесь на Клевере Мини 2 совершенно другие вознаграждения. А, здесь вознаграждение... С партнера первого уровня у вас идет 200 рублей, и реферальное вознаграждение 250. Итак, вы с одного партнера зарабатываете 450. Партнеры второго уровня, вот, партнер второго уровня, партнер второго уровня вы получаете 200 рублей и 250 рублей вознаграждение реферальная и партнеры третьего уровня у вас идет 150 рублей и по уровню и реферальные 250 и так вы с этого партнера будете иметь всего лишь 400 рублей но это тоже очень хорошее и так получается что у вас с двух этих клевера, с двух этих лепестков вы зарабатываете 18 750 рублей. Это очень тоже хорошая сумма. Здесь покупка клонов. На этой площадке да везде у нас любой клон у нас приносит распознается и считается как новый партнер. И вы тоже также получаете, если к вам партнер стал, например, переливом на, там, на первый он допустим, на второй уровень стал, ваш к вам пришел и стал партнер, перелив стал на второй уровень, вы получаете за уровень 50 рублей, а вот И а ваш, э, от кого пришел этот э, клон, получает э, за уровень 50 и 50 рублей реферальное вознаграждение. Так, это, так как он зарегистрирован, этот партнер, или же этот клон, от кого он прилетел, э, является э, рефералом э, своего там, спонсора. Что я еще хочу добавить по этой площадке? Ребята, здесь я хочу вам показать, что здесь можно заходить на, если вы покупаете, на 4, например, места, это всего лишь 1200, всего лишь 1200 рублей. Ребята, активируете, например, 4, 4, на 4 аккаунта заходите, это заходите вот так вот. Это вы и это, это ваши. Смотрите, вам 4 аккаунта, а выходится 900 рублей. Так как 300 рублей вам сразу же идет на баланс для вывода возвращаются и вы пополняете кабинет и покупаете за 300, ну вот, если заходите на этот покупаете за 300 рублей 4 места это 1200 сразу 900 рублей обходится 4 аккаунта 900 300 рублей идет вам на баланс для вывода и здесь всего лишь пригласить нужно ребята это, смотрите, и вам сколько нужно? 9 партнеров пригласить. 3, 3 и 3. 9 партнеров, которые вам закроют полностью весь лепесток. Всего лишь на 1200 рублей. Я считаю, что это не такая большая сумма, чтобы пригласить. Ну и следующие, ребята, это Клевер. У нас он, вход у нас здесь 300 рублей. Маркетинг одинаковый, но единственное различается, это вход и, конечно, заработок. Здесь на этом вход 3000. И с партнеров первого уровня. Например, если становится партнером, первую вы за уровень получаете 500 рублей и реферальные 500. С каждого партнера который становится к вам на первый уровень, вы получаете 1000 рублей. Я считаю, что это очень хороший заработок. А с партнеров второго уровня вы получаете 500 рублей и реферальные 500 рублей. С партнеров третьего уровня вы получаете 250 и 250, 500 рублей. А, при, с каждого партнера третьего вот этого уровня у нас идет отчисление по 500 рублей. Итого у нас для перехода накапливаются деньги. Это 27 умножьте на 500. Это будет 13 50 рублей. У вас идет автоматическая покупка Клевера 2. Ну а здесь вообще, ребята, здесь за партнера первого уровня вы имеете 2000 и реферальное вознаграждение 2 500. А с партнеров второго уровня вы имеете 2000 и 25 500 реферальное вознаграждение. С партнеров третьего уровня полторы тысячи и реферальные 2 500. И того вы с этих двух лепестков зарабатываете 180 500 рублей. Ну просто шикарно. Просто шикарно. Хороший очень доход. Ну и на этом, ребята, я с вами прощаюсь. С вами...